Народ, привет! Я и так, зовут Иван, и в этом видео я вам покажу тайник, который можно найти в моде Золотое Босс 2. Тайник находится в Лиманске, и он довольно-таки неплохой. Для того, чтобы добраться до тайника, нам необходимо зайти в данное здание и подняться на его крышу. Если смотреть по карте, то здание находится вот в этой точке, это сам Лиманск. Далее нам необходимо перепрыгнуть на крышу соседнего здания. Отсюда открывается отличный вид на дугу. А нам необходимо запрыгнуть на вот эти две антенны. Теперь нам надо всего лишь подпрыгнуть на месте и мы телепортируемся к дуге. Вот тот самый жирный тайник, в котором мы можем найти снайперскую винтовку СР-25, бронежилет Булат, э, артефакт снежинку, патроны для винтовки, также тут будут э, патроны для пистолета и пистолет-пулемет Пернач, ну и глушитель винтовки еще. А чтобы выбраться обратно, нам достаточно просто прыгнуть в телепорт, в такой вот шарик, и нас обратно телепортнет к тому зданию, с которого мы телепортировались в дуге. Спасибо, ребят, за просмотр. Спасибо за лайк, кто поставил. Подписывайтесь на канал и услышимся, увидимся в следующих видео.